Всем привет ребята, меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео. Сегодня очень быстрое и экстренное включение, потому что что-то странное происходит с эфириумом. 13 ноября стало известно, что криптобиржа FTX была взломана после банкротства, украдено было более 600 миллионов долларов. Известный криптодетектив Аркхам, у которого 25 тысяч подписчиков в твиттере, активно изучил все финансовые махинации этого взломщика и посвятил этому целую серию постов в Твиттере. Оказалось, что у хакера были большие денежные потери из-за того, что некоторые блокчейны просто-напросто замораживали его транзакции. Например, Paxos заморозил ему три кошелька, на которые он отправлял украденные у FTX деньги. Поэтому хакер и выбрал блокчейны Ethereum и DAI, так как они не имеют возможности добавлять кошельки в черный список. Вот так выглядел его кошелек 15 ноября 2022 года. Но несколько часов назад Arkham сообщил, что хакер начал переводить все свои балансы в эфир. Ему удалось даже конвертировать USDT в эфириум, потому что тезер не добавил его кошелек в черный список. Затем злоумышленник отправил все эфиры на свой главный адрес в главной сети эфира. CoinGape на этом фоне высказал предположение, что хакер накапливает эфиры для дальнейшей потенциальной их продажи. Что ж, если эта продажа случится, сколько эфиров будет продано? Если мы найдем его главный кошелек, то увидим, что на нем сейчас находится почти 229 тысяч монет эфира на сумму около 300 миллионов долларов. Пока что мы не наблюдаем исходящих транзакций из этого кошелька. Но это пока что. В любой момент он может продать все эти 229 тысяч монет и очень неплохо слить цену эфириума. Все бы ничего, но меня это немного волнует особенно на фоне того, что всего сутки назад Виталик Бутерин продал 3000 эфиров после коллапса FTX. Как-то все слишком подозрительно. Кроме этого, если мы откроем график баланса эфиров на бирже Bitfinex, то заметим, что как раз с 15 ноября количество эфиров на бирже выросло приблизительно на 170 тысяч монет. Зачем переводят такое количество монет на биржу? Тоже очень подозрительно. Поэтому я бы на твоем месте сейчас был бы предельно осторожен, если ты задумал покупку эфириума. Лучше немного подождать. Но кто же взломал FTX? Coindex пишет, подсказки указывают на то, что хакер, стоящий за взломом FTX, мог бы быть высокопоставленным инсайдером, связанным, а может быть даже работающим в FTX. Также Дима Будорин, создатель компании, занимающейся безопасностью блокчейнов, считает, что за взломом действительно стоит инсайдер. Почему? Он приводит несколько аргументов. Первое. Хакер действовал слишком медленно. Второе. Он совершал грубые ошибки. Третье. Он задействовал учетную запись Кракен и поэтому засветился. Ведь, как известно, Кракен требует от учетных записей пройти процедуру KYC. Знай своего клиента. В противном случае вывести деньги, особенно большие, не получится. И четвертое. Хакер бы действовал раньше, а не дожидался бы объявления о банкротстве биржи. Я хочу зацепиться именно за третий пункт. Вовлечение аккаунта Кракена. Действительно, этот инсайдер-хакер использовал биржу Кракен. А именно, он использовал кошелек Трона на этой бирже. Это значит, что у биржи Кракен должна быть информация. Они должны были отследить того, кто стоит за этим взломом. И на самом деле это так и есть. Шеф безопасности биржи Кракен уже это подтверждает и говорит, что биржа уже знает личность пользователя. Так что, похоже, в скором времени нас ожидает еще один скандал, связанный с FTX. Но, учитывая все факты, и так очевидно, что это был никакой не взлом, а кто-то, работающий в самой бирже, просто-напросто пытается оставить себе пенсионный фонд на оставшуюся жизнь. Ну а меня зовут Богатейший Ди, увидимся в новых видео. До скорого.